Приветствуем вас на канале AlterR. Сегодня тема твердотопливные котлы для дома. Первые из них это обычные котлы с ручной загрузкой топлива. Они делятся на чугунные и стальные. Далее это котлы пиролизные длительного горения. Следующий вид котлов это пилетные котлы с автоматической подач подачей топлива. И четвертый вид это котлы длительного горения. Они недавно вышли на наш рынок. И на сегодняшний день успешно реализуются новинки. Рассмотрим также виды твердого топлива для твердотопливных котлов. Первый из них – это дрова. Желательно, чтобы это были твердые породы. И нужно, чтобы дрова имели невысокую влажность. Также используют топливные брикеты, уголь, а также пилеты. Какие виды топлива можно использовать для того или другого вида твердотопливных котлов? Например, твердотопливные котлы, обычные с ручной загрузкой топлива, работают с дровами, пилетами и брикетами. Также они работают с углем, то есть это универсальный тип. Пиролизные котлы длительного горения, они работают с пилетами, дровами и брикетами. Они не могут работать с углем, так как их конструкция и принцип работы не предназначен для сжигания данного вида топлива. Пилетные котлы с автоматической загрузкой топлива, понятно, работают на пилетах. И котлы длительного горения. Они работают с дровами, углем крупных фракций и брикетами. Они не работают с пилетами и углем малых фракций. Это связано с техническими возможностями данного котла. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки данных видов котлов. К преимуществам мы можем отнести автономность системы отопления. Данный вид источника тепла позволяет нам отказаться от газа и электричества. Потом это достаточно высокий КПД, он может достигать 80%. Следующий, это доступность на рынке данных видов котлов за сравнительно невысокую цену. Также это доступность топлива для данных видов котлов. К недостаткам можем отнести сервисное обслуживание системы отопления на твердотопливном котле. Потом это обязательно периодическая очистка топки и дымохода. Контроль за загрузкой и поддержание горения в топке. Необходимость содержания топлива в сухих условиях. Также обязательно обеспечение средствами защиты от перегрева, то есть закипания, температурного шока и образования конденсата на теплообменнике. И еще один недостаток – это обустройство аккумулирующего бака, который принимает тепло от твердотопленного котла. Что должно быть в системе отопления с твердотопленным котлом? Первое – это сам твердотопленный котел. Это аккумулирующий бак – между ними должен существовать циркуляционный насос, который переносит тепло от водотопленного котла в аккумулирующий бак. Также это гидравлический узел, который защищает котел от образования конденсата и температурного шока. Также обязательно необходимо установить расширительный бак необходимого объема и группа безопасности с предохранительным клапаном на 3 бара. Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. На самые интересные и актуальные из них мы ответим в следующих выпусках. До встречи!